Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусную и красивую закуску из самого дешевого сала. Список необходимых ингредиентов будет в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Берем 500 граммов любого сала и хорошо зачищаем шкурку. Если шкурка твердая, ее необходимо удалить. Затем нарезаем сало произвольными кусочками и пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой. В полученную массу добавляем пол чайной ложки соли, хорошо перемешиваем и делим ее на три примерно равные части. В одну из них добавляем пучок измельченного укропа, во вторую – 1 столовую ложку копченой паприки, в третью – 4 зубчика пропущенного через пресс чеснока и тщательно перемешиваем содержимое всех трех мисок. Дальше подготавливаем емкость, в которую будем все складывать ее нужно застелить пищевой пленкой чтобы сделать это легко и быстро переворачиваем лоток вверх дном, накрываем его вдоль и поперек пленкой хорошо ее обжимаем а затем вставляем внутрь лотка таким образом мы избежали прилипания пленки к рукам и склеиванию ее между собой теперь выкладываем в застеленный лоток все три приготовленные массы делать это нужно слоями Белую часть сала пускаем в середину. Каждый слой стараемся распределить равномерно и максимально уплотнить. Затем прикрываем закуску пленкой. И убираем в морозилку. Когда сало хорошо замерзнет, его можно подавать к столу. Переворачиваем лоток на разделочную доску. Снимаем пленку. и нарезаем сало ломтиками шириной примерно пол сантиметра чтобы закуску было легко резать где-то за полчаса до начала этого процесса ее можно переставить в холодильник вот и все очень яркая и вкусная закуска из обычного сала готова приятного аппетита